Измеряем мертвую зону, увеличиваем все это в размере, измеряем ту зону, в которую мы будем ставить, создаем принимающее ложе, делаем его замер, переносим на ту поверхность донорской зоны, с которой мы будем брать это, бугор верхней челюсти или неба, и э -э делаем правильный трансплантат. Ничего не умирает, все в порядке. Объясню, почему он предложил, он рассказал об этом. Его не удовлетворял результат. В тоннельных техниках, потому что там неуправляемая ситуация. Я с ним абсолютно согласна. Он не... Эти тоннели и карманы, они далеко не для всех. Потому что вот здесь, когда вы начинаете его расслаивать, вы не понимаете, на что вы ставите свой трансплантат. Это то, о чем мы с вами сегодня разговаривали. Стаслав. Да, непонятно... А... Как получится? Иногда получается, а иногда не получается. Это связано с тем, что вы не знаете, на что лег трансплантат. Если он у вас лег на голую кость, он умирает по понятным причинам. А если он у вас лег на, в расщепление, в соединительные тканые волокна, он у вас выживает потому что он имеет питание от принимающего ложа, сверху еще от лоскута слизинокостичного, который был расщеплен и отпрепарирован. Ну и теперь вы помните, что мы его прижимаем в любом случае, какой бы мы методикой ни работали. Соответственно, мы препарируем... Я быстро... Можно для докторов их вчера не было? Я очень... Извините, пожалуйста, все, я очень быстро им... Мы откладываем глубину рецессии от анатомического сосочка в сторону рецессии с двух сторон, и это точка нашего разреза, потому что потом мы будем вот эти новые хирургические сосочки совмещать с анатомическими вместе, когда уже перемещение сделаем корональное. Это метод коронального перемещения для устранения рецессии. Здесь отпрепарирована вот эта зона, расщепленная на лоскуте слизно -ско -ско -ско -ско вот эта зона полнослойная, если у нас там что-то есть. Это само препарирование лоскута. И э, лоскут всегда уходит широким основанием трапеции вверхопекально. Нет, вот так. Да? А в данном случае провизорную коронку надо максимально вот здесь вот убрать. И это вы можете сделать сами бором, там, да, в кресле, или попросить ортопеда заранее сделать временную пластиковую коронку. Но Закеля вообще на пол зуба спиливает. Я спиливаю одну треть, где-то так. Ну вот клинический случай. <coughs> Вот с данной рецессии ко мне пришла пациентка, это не моя имплантация. Ситуация средней степени тяжести пародонтит, стабильный санированный, установленный имплантат по уровню кости. Я так понимаю, что доктор предполагал, что у него может случиться проблема, и поэтому поставили эти безметалловые абатменты ей, и сад... Вот это то, что произошло через год. Здесь мы что видим с вами? Рецессия это какого, какого плана? Это атрофия, воспаление, атрофия с воспалением, с вовлечением костной структуры. Это атрофия. Атрофия, прекрасно. Но сразу я скажу, что тут нет вовлечения костной структуры. Здесь все витки и имплантаты погружены в костную ткань. Здесь именно рецессия в области. Вот так это выглядит. Обратите внимание, у нее толстый биотип. И все равно вот такая вот произошла история атрофическая. Такая была, у нее цементная там была фиксация. Нет. Нет. Я же вам объяснила, с чем это связано. Вы поняли, почему здесь происходит атрофия? Это будет всегда в лю при любом типе фиксации? Нет, не поняли, почему? Кто еще не понял? поверил. давайте еще раз, мы сейчас Ну хорошо. Посмотрите, вот это настоящий уровень костной ткани нее При удалении зуба имплантат поставили согласно уровню костной ткани, сделали абатмент и поставили коронку. Соответственно, поскольку здесь не было поддержки, там просто пустота, и надкосница ушла вся, она рассосалась сразу, как только удалили зуб. Ее там и толком не было, это все держалось вот эта высота клиническая, она была за счет тол толстого биотипа. Но как только убрали зуб, все это атрофировалось по уровню кости, по биологической ширине. Что это такое? Вот здесь. Вот. Вот там вот наша кость. Всё. То есть не было поддержки Они Имплант, она, была нужна, она была не нужна? Нет, имплант прекрасно стоит. Это проблема просто у нее общая. Вот ее костная структура и в области зубов, она тоже там кость у нее нет, только у нее пародонтит. Это называется высокий уровень прикрепления при пародонтитах или в каких-то ну, таких врожденных э, ситуациях. И это очень часто происходит. Вот эти пациенты это пачки то есть Отсутствие поддержки, ну, фебриллярной поддержки, кровоснабжаемой, а мы работаем просто с расщепленными эпителиальными слоями. Ну, правильно, угу. правильно угу. да? В ее ситуации нужно было сразу туда поставить поддержку ей на момент с имплантацией сразу уже работать в направлении, но уже этого не произошло. Да, да, но. да, да. если такая возможность. Даже при таком биотипе, ну, в смысле толстом, я, ну я понимаю, да, это будет понятно. Вы понимаете, да, что даже такой да, нет, биотип дает вот такую. Но вот эти пациенты с, с пародонтитом уже от средней степени тяжести, это, это все вот такое вот подводно, подводные камни. Это, это у них у всех одна и та же история. То есть отягощающий момент. Если у нее бы здесь была адентия, например, да? Пила? Нет, пусть с там, но этот зуб, например, уже был когда-то удален. И, ну, вот если б я бы я делала водонтию, я бы просто бы лоскутом лоску там на ножке, бы увеличила биотип. Все равно создала бы дополнительную поддержку ей туда. Но я вам покажу это сегодня. Если у вас есть показания, мы же с показаний начинаем. Нет, для этого условия должны быть. Мы же обсудили с вами это. Для этого должны быть причины. Так не бывает в медицине, что само что-то произошло. Все подвергается анализу. Если это произошло, нужно понимать, что с этим. Это я отпилила, отпилила коронку сама, потому что мне не сделали заранее. Ну вот. Пожалуйста, кость, да, с ней все в порядке, ничего там не обнажено, никаких витков, все на месте. Это отпрепарированный лоскут. Трансплантат э, с буга. Я его депитализирую. Угу. Вот он. Я вам покажу. Вот эти шовчики, видите, вот туда заведен трансплантат. Вот в эти э, расщепленные участки по сторонам от вертикальных разрезов. Доктора, вам понятно, мы просто вчера это все обсуждали. Вы понимаете, как это делать? Я понял, что на кость не надо Я понял, что на кость, леду не надо ложить. Вот здесь, смотрите, расщеплены аппроксимальные вертикальные разрезы, соединительная ткань расщеплена, и я туда на заводящем швыве завожу с двух сторон трансплантат, чтобы у него была дополнительная зона питания.